С вами интернет-магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас в обзоре профессиональный набор инструмента. Набор от компании GTC. Код товара H085C. Набор из 85 предметов. GTC это профессиональный инструмент. В основном он применяется на производстве, на СТО автосервисах. Также вы можете применять его для собственного автомобиля. Масса положительных отзывов в интернете насчет этого инструмента. Также он используется на заводах Даллер Бэнс и BMW, то есть на производстве. Ну, не набор сам, а инструмент GTC. Производится он в Тайване. В наборе два рабочих квадрата, 1 четвертая и 1 вторая. Соответственно, две трещотки. Трещотки здесь 72 зуба, мелкий шаг. Имеют реверс и быстрый сброс, быстрый сброс головки. Рукоятки здесь комбинированные, пластик, резина. Черные вставки, это пластиковые вставки. Хотелось бы отметить, что рукоятка очень удобно лежит в руке. Тут есть специальные выемки для пальцев, и она вот, видите, внизу э, заужена, то есть удобно держать. Длина трещотки под квадрат 1.2 составляет 250 мм. На трещотке есть надпись GTC на металле и две надписи GTC на рукоятке. Также есть номер по каталогу, то есть данную трещотку вы можете найти в каталоге GTC. Есть варианты каталога бумажные и есть PDF формат. Также трещотка под квадрат 1.4, также на 72 зуба мелкий шаг, реверс, быстрый сброс есть. Длина трещотки вставляет 150 мм. Также комбинированная рукоятка и номер есть по каталогу. Отверточная рукоятка, длина 150 мм, она применяется здесь или с битами, которые есть. Вот. Биты, которые прессованы в головку уже идут. Или с головками под квадрат 1.4. Ну это если для труднодоступных мест, там где не подлезете трещоткой или воротком. Рукоятка здесь идет из пластика, ручка сама. Также можно подсоединить сюда и трещотку. Есть специальный присоединительный квадрат. Воротки под квадрат 1.2 у нас один вороток идет, достанем, и под квадрат 1,4 также вороток. Длина воротка под квадрат 1,4 составляет 11,5 см. И вороток под квадрат 1,2 250 мм. Этот вороток также служит, как и удлинитель 250 мм. Если мы снимем переходник, получается два удлинителя под квадрат 1,2 это у нас 250 и 125 миллиметров. Также номеры имеются по каталогу, где вы можете найти данный длинитель. Этот переходник также можно использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на 1 вторую. Это если вы будете использовать головки из набора, и у вас есть, допустим, трещотка под квадрат 3 восьмых. Удлинители под квадрат 1.4, их здесь 3, 50 мм маленький, 100 мм, и есть гибкий удлинитель для труднонаступных мест. Длина его 150 мм. Карданы, два кардана, 1 четвертая и 1 вторая. Здесь карданы у нас скреплены винтами, то есть они разборные, их можно разобрать и заменить, если вдруг что-то поменялось. Но инструмент, э, вернее, поломалось. Но инструмент этот профессиональный, поэтому, чтобы сломать его, мне кажется, нужно приложить довольно-таки огромную нагрузку и целенаправленно его поломать. Но они тут разборные, так как это профессиональный инструмент. Свечные головки. Здесь у нас три головки свечные, 21 мм. Есть 16 мм, это шестигранный, и есть головка на 12 граней, 14 мм. Спасибо. Вот такая специальная, где-то в машинах, наверное, из иностранного производства. Теперь по головкам. В наборе шестигранный профиль. Головки под квадрат 1,4 и головки под квадрат 1,2. Под одну четвертую 13 штук и под одну вторую у нас здесь 12 штук. Самая маленькая головка, шестигранная, на 4 мм, под квадрат 1,4 4 И самая большая у нас, под квадрат 1,2 32 мм. Вес ее 216 грамм. Головки здесь полностью гладкие, как вы видите, половина цвет матовый на и половина глянцевая. Но нет вот этой насечки, э, насечки по центру. То есть она полностью гладкая, отполированная. 32 мм надпись GTC. Логотип на металле и номер также есть по каталогу GTC. Биты. Биты под квадрат 1.4 есть. Я уже показывал, они применяются с э, отверточной рукояткой или с воротком, или с трещоткой. И есть биты под квадрат 1.2. Под квадрат 1.4 здесь 17 штук и под квадрат 1.2 15 штук. Под квадрат 1.2 они применяются с переходником. надо в каждом наборе. GDC, тоже сам вот есть такой переходник для того, чтобы можно было вставлять биты. Здесь они или можно применять их, или с решеткой, или вороток использовать. По битам: биты Torx, биты шестигранные, шлицевые и крестовые. Также есть вот такой вот переходник. Это переходник для того, чтобы можно было применять биты или головки с шуруповертом. Все биты здесь подписаны согласно размеров. и ячеек, где они лежат. Также головки подписаны, свечные головки, то есть здесь маркировка на кейсе. Вот переходник под биты. Он также здесь подписан. Теперь по ключам. В наборе есть набор комбинированных ключей. Общее количество здесь их 11 штук. Самый маленький ключ 8 мм комбинированный. И самый большой здесь над 19 мм комбинированный. Ключи гладкие, без насечек, но есть надписи. GTC, Auto Tools, номер по каталогу и размер. С обратной стороны маркировка CRV. надевая сталь. Материал изготовления. По комплектации все. Теперь визуально как выглядит инструмент. То есть, к э, литью. Ну, здесь инструмент профессиональный. Поэтому, как и ожидалось, здесь инструмент изготовлен очень качественно. Очень хорошо отполирован. Имеет защитное покрытие. Здесь э, и глянцевое, и матовое присутствует в наборе. Видите, головки половина на половину сделана. Материал затоления хромбанадевая сталь. По кейсу, как инструмент закреплен, здесь... Ключи даже взять очень хорошо защелкиваются в своих местах. То есть исключает выпадание инструмента при закрывании. Кейс красного цвета. Есть наборы данные в черном кейсе, но они сейчас в Украину не поставляются. Только в красном таком варианте. Но комплектация одинаковая, только цвет кейса. Кейс состоит из двух частей. Скреплен пластиковые такие широкие зависы. И запирание на металлические защелки. На защелках также присутствует логотип GTC. Теперь габариты кейса. Вес набора составляет 5,7 кг. Ширина кейса 37, высота кейса 8, длина 30 см. Вес 5,7 кг. И чего нет в наборе, сразу скажу. Здесь нету длинных головок, только короткие, нет головок-токс. А так, в принципе, комплектация очень универсальная. Есть шестигранные головки без, без длинных, только короткие. Набор ключей есть две трещотки, два воротка и даже гибкий удлинитель. Поэтому комплектация довольно удачная. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Кому видео помогло с выбором инструмента, поставьте лайк. Или понравилось видео, поставьте лайк. Подписывайтесь на наш видеоканал. До свидания.